Я сегодня продолжу проповедь, которую я проповедовал в воскресенье. Потому что для некоторых она была чуть-чуть сложноватая. Но эта истина нам необходима. Без нее мы никуда не двинемся. Мне каждый раз хочется чуть-чуть напоминать о видении, о видении, которое дано в церкви. Насколько это важно и ценно я говорил в проповедях, Бог евреев загнал в пустыню, чтобы выбить с них Египет и дать им нечто новое на насеять. И не получилось у из миллиона только два человека поддались этой обработке. И я вот как пастор много проповедовал, десятки лет. И спросить, все все знают. Как только приходит какое то горе, какой-то поступок, люди поступают не так, как они научены и как учат других, а то вылазит, что у них внутри. И однажды я так за голову взялся, однажды я... Ну, так, три года проповедовал, и все. И вот, давайте, люди как-то там, на что, давайте, ну, постаряд, там дела давайте, вы уже ведите все. И, что вы думаете? Выходят и говорят, то, кем они были что они есть. И я понял, люди слушают, отвечают, а в жизни поступки ведут себя так, как они научили. А Бог хочет, чтобы мы не были фарисеи. А Бог говорит, вот завет мой, новый завет, вложу законы в сердце, напишу их в сердце и в разум, и буду вашим Богом. И этот закон уже не будет, что вот чтобы тебя, ты только знаешь, а этот закон в сердце, он будет законом жизни твоей, он будет природой твоей, сам Христос. Будет животворить тебя по этому закону, если ты допустишь такое, что в твоем сердце это будет. Сердце это будет. Мне очень нравится пули. знаете, что в народе говорят? Что у пьяного, нет, у трезвого на уме, то пьяного на языке, так? Потому что трезвый умничает, а пьяный <связанный> развязанный, все разболтает. Это, и, и, и ведет себя так, как кто он есть на самом деле. Что он у него но вот Урия, он из 30 верных. Когда его Давид, Давид, переспал его женой, она забеременела. Он ее вызвал, чтобы она переспала тем же месяцем, чтобы никто ничего не знал. Но этот человек был верным. Он говорит, как? Ковчег Завета там, священники там, трубы там, начальник там, кровь, нотца. Mm -hmm. А я пойду уже не спать. Знаете, я не знаю, где найти такого героя, молодая жена красавица, и вдруг завтра убьют и не пойти к жене. Тем более он его напоил, это, напоил. И целый караван с этих слух, с блюдом, представьте, я говорю, это все мечтают. Но мужчина мечтает своей жене прийти с ресторана. Идет один повар несет то, другой то, официант то. Официантов 15-20 несут <смех>, твоей жене на выбор, что ты хочешь. И музыканты сзади играть. Да? И вот Давид такое сделал солдату, да? а тот пьяный, напоил его. А тот пошел пьяный и все равно в обозе солдатом спит. Почему? Если ты верный внутри, пои тебя, деньги предлагаешь, что угодно, у тебя вылезет то, что нарушит. То что внутри, то наружу. Мне нравится этот герой, он из числа 30. Поэтому, поэтому, друзья, мы даем Богу. Очень трудная такая работа с сознанием нашим, с внутренним человеком. Чтобы мы приняли слово на веру. Чтобы мы приняли его внутрь. И были тем, что говорит о нас истина. Аврааму, Авраам знал, что у него были дети. Но детей не было. Почему? Потому что не было Слова в духе, не было Слова в сердце. И Бог говорит, возьми это Слово и не думай, что ты будешь иметь детей, а возьми в этом Слове детей, и возьми в этом Слове детей, и раствори его и говори, не стыдись моего Слова, не, не говори, что ты будешь кем-то что-то, а ты во мне уже есть отец народу, я тебя таким вижу, вид себя таковым и говори, что ты отец, а ты мать. И представьте себе, каково ему было тяжело, когда все человеческие надежды кончились, физические параметры кончились все. И он говорит в Библии, что сверх надежды, в надежде на это слово, он говорил и «Исламе Богу. Это самое главное, это надо поменять сознание. Поменять сердце, поменять мышление и стать тем, что говорит о тебе Слово, и вести себя так, как говорит это Слово. Не буду вести, не молюсь, чтобы вести, а я имею это Слово и уже, как имеющий, начинаю себя вести. Аминь. Не то, что Господь, держи меня на воде, а я имею Слово, и я иду, и я знаю, что вода меня будет держать. Я уже начинаю действовать, как имеешь. Не все получается. Ничего, научимся. И вот люди все, вот смотрите на свои молитвы. Господи дай, Господи дай Богу, чего вы зовете? Можно добавить перевод, перевод слова, орете. Господи, Господи, я вам все дал, А чего не делаете и не живете так вере, как вы уже имеете Христа в себе? Почему не просите Духа про Откровение, чтобы открыл, какое могущество вас, каждому, ни в ком. И вот это сознание, я за свою пастырскую работу увидел, что это самая тяжелая работа. Для меня раньше было, я думаю, что это была гордость, повторить, пробовать два раза, где-то пробовать вне, я только новое Откровение, и все. Но сегодня, я, только если бы как-то так была моя воля, такая, знаете, не знаю, я в одну проповедь проповедовал целый месяц, каждый день. А потом следующую проповедь. А потом следующую. Вы знаете, результатов было больше, чем, чем больше, чем что-либо. Мне очень нравится моя преподаватель по геометрии была. Я был отличником. Что она делала? Что она делала? Она ну, вызывала два человека по списку, у кого нет оценки для доски. Делил доску пополам и давала им задание. Я говорю, давайте доводите какой-то там царя, доводите, да? А в это время остальных все гоняло, те, что пока работал, отвечай на то, отвечай на то, отвечай на то, отвечай на то. И даже те, которые пропустили, они стали материал нагоняли. И я видел, что я те, что вещи я пропускал, я вот так научился. У меня была пятерка. А вот я вот пропустил математику, да? Алла, мне кажется, недели две, когда болел, что-то, слушайте, я до сих пор, у меня какая-то, вспоминаю, аж боль, аж неприятная, я не мог ее натянуть. дотянуть, ты приходишь, так, да, все что-то рассказывают, а ты пора, ну, как пора, А ты ничего не понимаешь, ты ничего не можешь это э -э догнать, и сам я так и не догнал ты, Алла, ну, все, не помню, что ты там выехал. Но очень тяжело было. Это у меня впечатление со школы, вот это алгебра, я не мог догнать. Но вот этот преподаватель геометрии, я до сих пор не вспоминаю. она повторяла, напоминала нам так. И очень были оценки. И я был отличником. В общем, повторение. Поэтому я как-то в разных формах буду проповедовать о видении и напоминать. Но пожалуйста. Но, пожалуйста, вся проблема в том, что люди говорят по России, "Где Христос родился?" Мы знаем, и расскажем, все расскажем все. А на деле распяли Чтобы у нас это не было, друзья, принимайте, вот проверяйте себя. Вы ведете себя так, как вы, кто вы есть на самом деле? Вот вы, например, вот пункт номер один видения во Христе. Мы, мы это самые сыны. Сын, значит, у тебя семья Христа. По плоти у тебя, тебя семя плотское, а по духу семя Божье. И по плоти, ты, по плоти у нас ничего доброго нету, а по духу мы являемся сынами Божьими. Скажите, отец святой? Святой. Он нам святой семя передал? И мы святые? святые. Ну вот, а так Бог лоб спроси, ты святой? А вот насколько я спрашивался, даже правед трудно сказать. Когда люди говорят, ты святой, людям трудно сказать, что они святой. А мы должны идти говорить, Господи, я не по плоти, я по Духу святой. Я точно такой, как ты. Вот так смотрите внутрь лица. Не смотрите на себя по плоти. Мы до плоти четыре глазя. Я Духом. И Дух тебе говорит, Господи, я мы кровь. Соединяющиеся. Человек с обезьяной не нарожает детей, потому что они разные. А соединяющийся человек с человеком выйдет замуж, нарожает детей, потому что они одна плоть. А соединяйся с Господом, один ты с Господом. У меня точно такой же дух, как у тебя. Ты мне дал дух. Он был оторвлен, а теперь он намытый. Он возродился, родился свыше, от крови, и теперь я с тобой одно. Я точно такой, как ты. Ты — любовь, и я — любовь. Ты — вера, и я — вера. Ты — мудрость, и я — мудрость. Но ты — корень, и я — ветка. Я жажду через кровь напоение. И вот там духом насыщаться, доколе ты не напомнишься. И потом учиться ходить. Я — святой. Во мне точно такие же качества, как у Бога. Я могу ходить по воде, я могу исцелять, я могу воскресать. Я все могу, Господи, у меня в Духе это есть. И я прошу Тебя, Господи, корми меня, научи меня, воспитай, и открой мне и научи мне это делать. На этой неделе у меня такая была встреча с Богом. Я помню, как-то Давид говорит, ну это уже по-человечески. И я беседу, и Бог "Ну, ну, ну как-то смотрю, ну представь себе. Он мне ну, ну, каково, ну, вот так, вы знаете, я вижу, что Богу больно, как Он бьется с нами, ему так тяжело, мне трудно как это передать, но тут, тут, тут. Ну, представьте, я вдохнул дух человека, и в каждом человеке мой дух, мое дыхание, а мною живут, движут, существуют, существует, они могут все то же самое, что и я, потому что они дети мои. А они живут как плоть, вот что плоть может и все. А туда даже не касается, не освобождает И мне Бог говорит, и Бог говорит, вот надо достать дух человека. Христос заплатил цену, как написано что купил землю не для земли, а для сокровища, ради сокровища, которая там на земле. Помните? И Бог до ревности любит дух, живущий в нас. Чтобы Он оплатил кровь, чтобы омыл этот Дух. Дал нам дар праведности, чтобы наш Дух питался. Аминь. аминь. И поэтому мы святые, мы святые, скажите Аминь. аминь. аминь. аминь. Мы живем в этой плоти, которой четыре гвоздя. Но Бог дал нам еще дар праведности во Христе Иисусе, первый пункт во Христе Иисусе, мы в даре Христова праведности. В дали праведности. И мы святые через дар праведности, терзовенно приходит. И Павел говорит, все остальное мусор. Мне надо найти себя, главное найти себя в даре праведности его, так? Да? И питаться, расти, и послать силу воскресения, чтобы через дар праведности я рос, и через меня действовала сила воскресения. Аминь. Поэтому, давайте скажем, мы святые. Мы святые. И над нами дар праведности. Так, аминь. И мы, святые, дерзновенно приходим и питаемся Христовом благодати. А по плоти, казалось бы, вот как когда Христос спрашивает Петра, ты меня любишь, а по плоти отрекся. Я говорит, люблю. Это разум, это плоть, это все, как у тебя совесть, У тебя ум есть, у тебя мозги есть. Какой ты любишь, ты же отрекся. А ты спрашивает. Ты меня любишь. Ну что, ты не понял, что тебя спрашивают, что ты должен сказать? Не то, что у тебя в сердце, кто ты, а кто ты по плоти. Ну признавайся уже. А кто-то говорит, господи, ты знаешь в сердце, я люблю тебя. Третий раз спрашиваю, ты любишь меня? говорит, ну что, все, уже понял, но говори, что, что ты не любишь, что ты отрест. Нет. Я люблю тебя. Все. Молодец. Ты живешь не по плоти и уже не надеешься на плоть. Я, я, я. Ты начал жить, как мое дитя. Духу. И ты начал жить по Духу, начал спрашивать Духа, начал советоваться с Духом, а не с плотью. И начал жить по Духу, так? Спасибо. Жить по Духу и говорить по Духу. Вот так и иди по Духу дальше. Не по плоти, я-я-я, а по Духу. И у тебя все получится. Аминь. Аминь. Аминь. И я приду, садился с Духом твоим в День Пятьдесятницы и ты будешь во мне, и я в тебе. Аминь. Познаете. Аминь. Аминь. Поэтому церковь не лечите не спешите, не будьте поверхностными, будьте рассудительны. Возьмите какую-то истину. Я уже больше не буду говорить о видении. Пойдем дальше. А, еще где-то вытирать. Пойдем дальше. Но рассуждайте о видении. Живите о видении. Библия говорит, если прибудете в Слове Моем, то есть как я вижу вас, что написано, то и я пребуду вас, и чего не попросите будет. Аминь. Те попробуйте сегодня секрет победы, секрет победоносной жизни святых. Напоминаю, что в Бога нет лицеприятий. Спасибо, у меня есть Спасибо. У Бога нет лицеприятия. Спасибо Артем. У Бога нет лицеприятия. Он любит точно так, так же, как Адам. А я однажды спросил, Боже, Адам, все, а я Бог. Это самое. Бог, я точно я тебя люблю еще больше. Адам мой дал но ну и все сразу. А я тебе дал семя. И в этом семени вся полнота Божества, в этом семени царство, в этом семени все. И Адам имел все, но не имел мудрости и опыта, и все потерял. Поэтому я даю тебе семьи, и я с тобой заплачиваю за, за все грехи, и я буду вести тебя до славы. Я вождь, который водит сынов в славу. Я должен тебя обучить. И Бог загнал евреев в пустыню, из пустыни выходят или победители, или гроб, или царство, или гроб. Поэтому мы на этой земле в борьбе. Бог дал Адаму землю и сказал, владычествуй, храни эту землю и возделывай. Владычествуй, то есть царство, защищай, храняй, заботься об этой земле. Адам не устоял. А теперь Бог дал нам царство в семени, и он с нами и обучает нас побеждать, обучает нас царствовать, обучает нас защищать, что когда мы получим вечное, то мы могли защитить. И те, которые победят на этой земле, они наследуют все. Побеждающие наследуют все. А те, которые победили на этой земле, тот, который победил, будет царствовать на тебе. И он наследует тебя. А Христос пришел дать жизнь и жизнь из бедков. Сатана пришел украсть, убить и погубить. Аминь. Поэтому мы должны научиться побеждать. Каждый христианин должен научиться побеждать. Три у него должны быть победы. Каждый человека. Это победить себя, первое. Все. Плотскую жизнь. Второе. Научиться побеждать Бога. Я потом разъясню, что это значит. Обязательно побеждать Бога. И третье. Научиться побеждать дьявола. Вот три такие победы. Начнем с первой. Побеждать себя. Написано, кто свою душу сохранит, тот потеряет его. А кто потеряет душу, Ради Бога, так родители, тот сохранился. Евреям Бог воспитал сказал, идите до землю Петовару, на великах. Он говорит, нет, мы сохраним свои души, мы боимся от Американ, и мы погибнем. Они все погибли. А те, которые сказали новые новое поколение и два старого поколения, говорят, мы пойдем. Бог, Бог, мы пойдем. Э, мы пойдем. Написано, они отдали себе в жертвы. написано, каждая жертва соль рассолится. Бог осолил их огнем Духа Святого, да? Огнем осолится. Духа Святого. И они не разложились. Бог их сохранил. Те, которые отдали души, Бог сохранил их Духу Святом. И они получили царство. А те, которые берегли свои души, они погибли. Побеждающие наследуют все. Те, которые победили себя, они наследовали. А те, которые сохранили себя, они погибли. Но если мы не отрешимся от всего, что в этом мире, если зерно пальце не умрет, оно не принесет плода. Тот недостоен Бога. недостойный. И нам нужно сердце выбрать. Мы любим эту жизнь или вечную жизнь. Мы любим физическую или духовную. Мы любим это царство или то царство. Мы любим истину или любим грех. Мы любим духовные вещи или любим Бога. Это надо сердцем. Что ты любишь? Если ты любишь Бога, иди и делай, что хочешь. Но знаешь, что придет на суд Божий. И фу, что ты чем ты занимался, зато ответишь. А потом решением воли, то, что ты выбрал, решением воли, надо сражаться за царство, бороться за царство. Поэтому это решение, вот, вот чтобы победить себя, это решение. Господи, я эту жизнь дьявольскую, душевную, земную, бесовскую ложу на алтарь. И я выбираю Бога, я выбираю вечно, я выбираю вечную жизнь, я выбираю духовную, я выбираю царство, я выбираю те ценности. И я прозволью, Господи, помоги мне, и я буду сражаться, чтобы ходить по духу, ходить по истине, ходить по, по слушанию, по воле Божьей, а не по плоти. Скажите Аминь. Аминь". Это посвящение, это ты отдаешь в жертву Богу, это ты в жертву Богу. Поэтому каждый должен выиграть эту битву, мы потом еще вернемся к этому. Второе – это побеждать Бога. Как это? Когда Петр выходит с лодки, у него есть второй вариант? <смех> все, или Бог поддержит, или булькну на воду, все. Когда ты идешь на Голиафа, у тебя есть второй вариант? Нет, у тебя или Бог тебя спасет, или голову отрубит, все. И вот, вот эти люди, но ну, они шли во имя Господа, доверялись Богу. И когда вот так люди приступают к Богу, Бог помогает. Но есть вот такой момент. Это И потому Господь медлит, чтобы еще помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него. Вот это слово правды, что Ему нужна правда, Он должен увидеть правду. Народ будет жить на сегодня в Иерусалиме, ты не будешь много плакать, Он помилует тебя по голосу вопля твое. И как только услышит его, ответит тебе. Аминь. И даст вам и Господь, Господь, и хлеб, горы, и воду в нужде, и учителя будут учить это самое. И глаза, ты быть видеть, и уши слышать все. И я буду руководить все будет, но мне нужна правда вот это Покажи мне, докажи мне, что ты веришь, что ты надеешься, у тебя нет варианта, что ты доверяешь мне. Вот покажи мне эту правду. Как только Бог увидит не вопль, а правду. Христос написано, Он сильным воплем и со слезами молил Бога, чтобы его спасти, но услышен был за благоговение, за отношение, вот теперь я вижу, что ты действительно это хочешь. Аминь. И вот такая, когда, вот, вот это такая точка в, этом, в наших отношениях, что когда мы вот так приступаем к Богу, и Бог видит, что Господи, ты видишь, у меня нет другого варианта, я надеюсь, все, только ты, я люблю тебя, все, написано, и приступаем к Богу. Молимся, как только Бог видит правду, что действительно ты так или, или а, Что ты надеешься на меня Обязательно Бог тебе ответит Аминь, Аминь. Поэтому мы должны научиться приступать к То, что Бог обещал Мы должны приступать к Нему с этим словом Я хочу, чтобы это слово пришло в мою жизнь Я хочу, чтобы это обетование пришло в мою жизнь Я хочу, ты обещал Вот отдал сына за мою дочь Я хочу, чтобы ты исцелил И я приступаю к тебе Аминь Я вам рассказывал как... Что-то вспомнил опять в Ялтиме. Одного брата, мы там только по утрам молились, он как прибежал, рассказывал, я запомнил это, как у него сын был косногоязычный. И он приступил к Богу, приступил, молился, и он стоял в правде 21 день. И каждое утро он решил исповедовать правду, вот то, что я говорил, как Авраам. Он принял, что я отец народов, а два старика, и никаких шансов по плоти, и все. А тут испов... принял исцеление, возложил руки, благословил своего ребенка, чтобы глаза были прямые, исповедует, что глаза прямые, и все. И каждое утро встает и смотрит ему в глаза, а он в глаза вот так смотрит. И говорит, Боже, я благодарю, что у тебя чудесные глаза, что мой сына глаза, и благодарю. И так день, два, три, но вроде, через неделю мне плоховато, значит, ставить, Ничего же не меняется, а я только говорю. И ничего, на другую неделю еще хуже стало. Я уже начинаю в ребенку смотреть, а у меня кошка, а у меня душа начинает болеть. Две недели, так? И потом, а уже, а уже на 21 день я уже, я уже не мог смотреть, я уже собрал все силы. Я говорю, Боже, я говорю, как это? Ну, ну до Бога, я говорю, Господи, я, я же верю. Вот важно, если ты сказал, что твой сын здоровый, так? тебе нужно устоять до тех пор, до той правды, чтобы Бог сказал, все, как штангу поднял, вот ты должен поднять эту штангу. И вот поднял, и говорит, я со всей силы, собрал всю силу, что у меня уже было, и чтобы утром на ребенку в глаза пророчествовать опять. Я смотрю, а глаза на меня смотрят. Давайте воздадим слава Богу. А глаза так ровненько смотрят так? И я так запомнил это Но вы понимаете, когда вот мы Что-то принимаем, как я говорил В начале слова Очень важно, что мы стали Уже тем которые Что мы это уже, уже в сердце В дух приняли и сказали Я уже то, что я принял в Слово, и я веду себя так Я провозглашаю, что мой сын Глаза прямые Что я очист народу Посмотрите на свои молитвы, пересмотрите. Что мы все просим, Господи, дай, дай, дай, дай, понимаете? Нужно попросить, а потом должен какой-то момент, что я получил, так? А потом нужно стать в этом слове и стоять, как имеющие, до тех пор, пока что-то не получится. Потому что в каком человек мыслях, таков и он. Так написано? Если ты говоришь, в мыслях, внутри, в духе. Вот избытка сердца, говорят, уста. Что я умру бездетный, а этот раб получит мое имение. То что у тебя в голове? Что у тебя в сердце? Бездетность. И какой плод будет? гроб и бездетность. А когда ты принял Слово и начинаешь исповедать, и не просто так, ля-ля-ля, а сердцем принял, и веришь, как дитя искренно. И начинаешь вот так исповедовать, стоять и бороться с Богом. Господи, я поверил, смотри, вот, правда, смотри. Я стою день, два, три, на 20 день, 21 день, говорит, я вижу, все. Я услышал голос вопля твоего. Как только услышал, все. На тебе глаза, сынок. На тебе. Это, аминь. И нам нужно научиться побеждать Бога, бороться. Приходить до тех пор, пока обетование то, что мне нужно для жизни благочестия, для служения не придет в мою жизнь. Аминь. Вот такая вот среди мудрых паук, он хватается, бывает в царских чертогах, ни одна сигнализация, его охрана не берет. Тук-тук-тук, и в царя. И вот так обетование взял, и все. Вне закона, как паук, короче, кушает царское блюдо. Хорошо, побеждать дьявола. Иоанна 10.10. 10. Дайте она пожалуйста. Друзья, мы на войне. И в нас должен быть радикализм в борьбе. Нельзя шутить с плотью, нельзя шутить с дьяволом, нельзя шутить со Словом Божьим. Мы на войне. Дьявол пришел, вор приходит для того, чтобы... Для чего? Украсть, убить и погубить. А я пришел для чего? Чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Итак, если дьявол приходит украсть, убить, погубить, так можно с вором о чем-то поговорить, какое-то дело там что-то с ним делать, какая у него цель? Все. Поэтому Павел говорит: когда же я узнал, что Бог хочет мне открыть сына другую жизнь, я перестал советоваться с плотью крови, потому что плоть и кровь продана греху. И когда Петр говорит, Христос, не иди на, на, на, на Голгофу, Христос говорит ему, отойди от меня, сатана. Так я же тебе добрый желаю. Ты думаешь, что плотском, что земное, плотское, а не то, что небесное. И выгнал Петра, сатану. То есть Петра вместе, ну, так сказать, вместе отойди, сатана. Но он сказал ну, тому образу, в котором он стал. Я думаю, что вы меня поняли. Аминь. Нельзя идти на компромисс с дьяволом. Нельзя идти на какие-то компромиссы. Сейчас мне вспоминается случай один. Саул был женихом. У филистимлян невесту брал. И он загадал им загадку. И говорит, если вы отгадаете, я вам 12 перемен одежды. Если нет, то вы мне. И они не могли разгадать. И им надо было 12 одежд, 12 костюмов дать. И они приступили к жене, и, и, и это, к невесте и говорят, так, если ты нам не разгадаешь загадку, мы тебя спалим и огнем, и, короче, дом твой спалим, и все. И она перепугалась. Самсон. Самсон. А я что сказал? Самсон, спасибо. Вы слушаете, кажется. Да. Еще и соображайте. Господи, я счастливый пастор. Аминь. Спасибо. Один брат, не, пастор сказал прочитать какую-то 17 главу Марка. И кто прочитал? Машут рукам. Говорю, так нет главы, 16 глав. Говорю. Но нельзя так это... Написано, что... Нельзя так делать, потому что написано, от Бога зло не исходит, неправда не исходит. Написано, Бог не искушает никого злом. Он в Дне только добро исходит. И, короче, они... А она, она Самсона выспасила и рассказала ему. И что случилось? Она не устояла, она предала своего мужа. Что случилось? Потом Самсон взял лисиц, попривязывал хвосты, светильники и, вы, и выпалил их не все. И они кто-то сделал, короче, все, все жнева их не спалил, короче, посев их спалил. Они кто-то сделал, Самсон. И что они сделали? Они пошли, спалили Эту невесту испалили дом ихний. Чего я боялся, то меня постигло. Кто свою душу сбережет, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня, тот сбережет. Бог защитит. Халева Иисуса Навина, Бог защитил и спас. И бывают такие, такие вещи, испытания, когда приходят, те люди, которые устают, они Победителя. Дайте нам, пожалуйста, откровение 17.14. С дьяволом только война. Скажите «Аминь». А плоти четыре гвоздя. Аминь. И что нужно для содержания, мы дадим, а похоти выполнять не будем. Мы на похоти, все. Хорошо, что там написано? Они будут вести брань с акциями, и агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и царь царей. И те, которые с ним, вот эти цари и господа, суть званые, избранные и верные. Много званых, мало избранных, а из избранных, мало верных. Из 70, ноль, а из 12, плюс 2 запасных, было 14, оказалось 13 верных. Очень мало, это в самого Христа. Поэтому, когда приходят экзамены, много людей сдаются. А мы должны научиться побеждать дьявола и плоть. Аминь. Аминь. Теперь давайте мы разберем практически, где это, как это происходит. Возьмем, повторю, чуть-чуть прошлой проповедь. Дайте нам, пожалуйста, святое Скинию. Скинию. Скинию. Чуть-чуть поговорим. Скинию. Картинку. Телефончики, пожалуйста, выключайте. А, скинь, там картинка должна быть. А? Чуть -чуть Рисовать, да? Хорошо, я чуть-чуть но хорошо То, что ты мне А, вот картинка, да? Я чуть-чуть нарисую ту же картинку так, Только чуть-чуть Схематически скине В святом святых Что было там в ковчеге, кто помнит? Манна была так сосудие, 10 заповедей, так, и, и жезл Арона, рассвечивающий с плодами, так? Так, хорошо. И, и Бог был над, являлся над крышкой, так? Дальше, что было в этом святилище? Семисвечник, что еще? Хлехстол. С хлебами предложений. Хлебы, так. И жертвенник. Воскурение. Так, хорошо. И там внешний двор, там был жертвенник и мывальница. Хорошо. Повторю чуть-чуть. Повторю чуть-чуть. Каждый день мы должны собирать манну. Это приходить, исполняться Духом, получать откровения. Каждый день мы должны читать Слово Божие. Это 10 заповедь: мы должны читать Слово Божье. Божие. Бог говорит, потому что Бог – это Слово, и Бог – это Дух. Поэтому мы должны читать Слово, исполняться Духом. Каждое утро манна приходит. Аминь. И тогда жезл, жезл нас будет сильный, цветущий и плодоносный. Что такое жезл? Это цари жезлом царствуют, а Христос, но ну, практически они царствуют устами. И говорит, Иеремия, что ты видишь? Вижу жезл миндальный. Правильно ты видишь. Это слово мое, которое исходит... Это слово мое, над которым я бодрствую которое исполнится вовремя. И Христос духом у своих убьет нечестивого, духом у своих жезлом, в другом переводе, не в в другом месте написано жезлом у своих убьет нечестивого. И он словами изгонял бесов, словами море останавливал, все делал словами. И так, когда ты читаешь слово, исполняется духом каждый день, тогда ты наполнил твой жезл он. Твои уста, они в силе и в духе, так? То есть, Бог что-то тебе дает. А потом, что ты делаешь? Манна, семисвечник, что такое семисвечник? Это дух, это Дух Божий, это одно и то же. Это одно и то же. Это что такое хлеб по Библии? Это Слово Божие, так? Это одно и то же. Что такое жезл? Это я в Слове и в Духе Святом. Аминь. Это то, что вот я в Слове в Духе царствую. А здесь что я делаю? Я беру, я беру то, что я получил, так? Я беру вот это, то, что я получил в сердце. Я беру вот это, это как бы мое, это мое образование, это мое богатство, богатство, так? А вот это и то, что я беру в святилище, я, а это служение, я беру и иду с этим Богом. Я беру с этим обетование и иду в Бог в духе и святом. Вот я беру слово беру в Духе Святом и каждене это мое служение, это тот же жезл, только я духом у своих молюсь о Богу, говорю, Господи, ты обещал, Господи, помоги, Господи, защити, и я прохожу к этим Богу, и то, чтобы вот это воевать с Богом, вот здесь наша работа, и, и Бог Моисею с крышки говорил, и когда он получал ответы, он выходил, это, он выходил, и уже здесь ждали люди ответа, здесь приходят люди ответа, и он давал ответ. Он давал ответ. Давайте я еще чуть-чуть расскажу, как это работает. Вот американцы дали мне статус беженца. Это обетование. И я приехал к ним, и подаю свой паспорт, и говорю, «Вы мне обещали 9 месяцев меня содержать». Я говорю, «8, я уже не помню». Все. Они мне дали обетование, и я с этим обетованием пришел, говорю, «Давайте». И они мне дали там 800 долларов в месяц. И, и включили еще какие-то деньги на питание. Все. Пожалуйста. И они меня почти год финансировали. Вот Бог обещал священникам обетование. Они приходят с этой скровью. Говорят, Господи, прости Израиля, прости то, благослови то. Благо... И Бог благословляет. Вы понимаете смысл? Давайте еще раз скажу. То есть мы должны понять не то, что там... На Маковее то, на то-то-то, на то-то. Что делать? Мы должны понимать смысл. Давайте возьмем простой практический пример. Вот как вот ну, простой плоской человек. Так? Он, у него та же самая жизнь проходит только на физическом уровне. Давайте возьмем. Прежде всего, любой человек должен иметь образование. Так же? Он должен на свою голову и сердце чем-то напичкать. Ну, так или Нет. Да. А потом, он, какое у него образование, он должен это образование пустить в работу. Это работа – это бизнес. Так? Он берет это образование, пускает в оборот. Но не идет к Богу, а своими силами. Так? В оборот. И то, что он заработал, вот тут детки ждут, жена ждет, все ждут. И то, что ты имеешь, то и принес. Понятно? Значит, вот пункт номер один. «Святой и святых». Это наша ежедневная работа – получать образование, получать откровение и питаться, чтобы я был наполнен, чтобы в день бедствия мой жезл был сильный. А если ты в день бедствия оказался слабый, то бедность – сила твоя. Аминь. Чтобы в день бедствия, когда ты, придет какая-то проблема, у тебя твой светильник горел всеми свечами, у тебя были хлебы предложения и ты говоришь, Господи, ты вот обещал, и я прихожу вот, в Духе Святом, вот к прохожу прихожу к Богу в вере, в власти, в силе, как, как Моисей, как кто-то, и получаю ответ от Бога. И прихожу, приношу ответы семье, миру на проблемы. Аминь. То есть, как вот любой человек Он, насколько у тебя образование Насколько ты работаешь Настолько ты имеешь плод, так же? Вот насколько ты исполняешься духом Насколько ты работаешь Богом Насколько ты познаешь Столько ты можешь обратиться Если у тебя есть семисвечник работы Ты в духе премудрости, в духе разума В духе совета У тебя слово Божье в сердце И ты научен Ты пошел и берешь, Сколько у тебя веры Все возможно веришь Маленькая вера Маленькая вера Маленькое образование Маленькая зарплата Маленькое что-то принесешь Понятно? Поэтому самая главная работа – это каждый день. Манное слово, манное слово. Аминь? Понятно? Теперь мы давайте разберем практически все. Как это работает практически? Хлебы, предложения, все. Давайте возьмем, например, с Марией. Пример с Марии. Вот возьмем Мария храм. Вам там видно или нет? Или нет, нет, это ты отвечаешь... За... Да, а если тебе пересесть, смотри, сколько? Вот мой место есть. Так, а вам там видно, да? Давайте возьмем Мария. Смотрите, Мария была праведна, так? Была праведна? Написано, да? Значит, у нее с Богом было все в порядке, сердце все было готово, так? Хорошо. Бог ей, э, Бог ей говорит, Мария, ты родишь сына. Так, сына. Помните, слово получил от Бога. И что Мария Мария, она была праведная, так? А она, вот хлебы предложения. Мария говорит, отче, вот кадильница, она говорит, Господи, да будет мне по Слову Твоему, Что она? Она предложила себя в Боге для того, чтобы исполнилось то, что Бог ей сказал. Аминь. И с чем она вышла? Родила Иисуса. Плод. Понятно? ли вы предложили? Давайте еще возьмем какие-то примеры. Вот самое главное, вот понять смысл. Почему я разные примеры и много привожу, потому что мы разный менталитет, разное образование, разное все. Давайте еще. Вот давайте возьмем Моисей. Моисея. Вот Бог. то же самое Моисея. Бог говорит, Моисей, я иду освободить Израиля освободить Израиля Моисей же был избранный на алтаре жизнь отдал, чуть не убили его за то, что освободить Израиля у него нечто в сердце было так? Бог говорит, иди а, Моисей, а Бог говорит, нет я тебя посылаю мне нужно, Моисей, чтобы ты стал хлебом и предложил себя для этого дела вот обетование то есть так? Обетование. Он услышал обетование. Все, я иду. Это обетование, так? Но дальше, но кто должен выполнять все это? Моисей. И говорит, Моисей, давай, давай. И Моисей говорит, я косой, я хромой, помните? Я такой. -то». Говорит, нет, иди, я тоже на тебя, арона, так? Иди. Говорит, он говорит, хорошо, согласился. И что Моисей принес Израилю? Плод. Понятно? То есть это слово, оно должно, вот то, что Бог обетова, обетование, оно должно пройти через нас. Любое семя помидора должно пройти через землю. То, что проходит через землю, оно приносит плод. Через нас должно все пройти. Но мы с этим словом приступаем. Мы приступ, приступаем. Видите, когда вот Моисей, Моисей приступал к Богу, Приступал к Богу. Я хромой, я косой, я то-то. Чтобы служить Богу, должен, человек должен победить три битвы. Какая первая? Себя, себя победить. Я хромой, я косой, я то-то. Здорово, -то. Моисеев. Я... Ну ладно, на тебя Арона. Видите, как трудно себя победить, что я могу, я то-то, то-то. Всегда вот такая победа. Я самый маленький, я то, я не могу, я молодой. Помните? Нет, в Бога нужно твердо все. Тебя нету все, есть Бог, не я, а Бог. Аминь. Хорошо, давайте еще разберем некоторые... Давайте это уже Моисея возьмем. Как потом Моисей работал... Моисей Моисей работал. Бог Моисея помазал, да? У него был закон в сердце, помазал, он в жезл был помазан, и мана он был помазан, так? И он знал обетование Божие. И когда была нужда такая, какая-то нужда была, так, то Моисей брал вот эти слова обетования, он слова брал слова обетования и в Духе Святом, в Духе Святом приходил к Богу и Кадил, это молился. Приходил к Богу и приступал. Говорит, Господь, Бог говорит, все, уничтожу. Или давайте возьмем, давайте возьмем море, и фараон бежит. и все. Он прибегает к Богу и говорит, Господи, ты же обещал вывести, ты же обещал то-то. Помоги, тут упал на лице, вопиешь. Говорит, что ты вопиешь? Бог что ты его пьешь? Иди, это самое, и протяни жезл, и море, и все. Он принес плод. Аминь. То есть он, он взял слова обетования и предложил Богу, сделай это через меня, сделай это Израилю. Он предложил Богу, чтобы он исполнил свое слово. И приступил до тех пор, воевал с Богом, пока Бог не дал ответ. Аминь. Кончилась вода, что Моисей делает? Боже, ты же обещал, смотри, что люди скажут, и все. Он, приступает, берет эти слова обетования и предлагает их Богу, что Бог исполнил их. И как он в Духе Святом молится, кадет до тех пор, пока Бог говорит, на, скажи там. Как он? Манна. И вот так все приступали, брали слова Божие, и предложения и предлагали себя в жертве, себя в Духе Святом. С этими словами стояли к Богу в проломе, чтобы Бог исполнил это Слово. Помните, Бог говорит, вы всеми благословенны, я вас сделаю диадемой, вот вы то-то. И говорит, но я поставил сторожей, чтобы они стояли передо мной до тех пор, пока я Иерусалим не сделаю славы. Аминь. Поэтому все, что у нас есть, мы приступайте к Богу, сторожа, не умолкайте передо мной, до тех пор, до каких пор, пока я Иерусалим не сделаю славы. Матери, до тех пор, пока дети замужем, и не женю в славе. Отцы ответственны за это дело. Пастыря, служители, мы ответственны. Стоят за какую-то проблему до тех пор, пока не придут ответы. На предложены есть обетования. Вот предложите Ей Богу. Господь, ты же обещал. И побеждать Бога. А Он хочет этого. Больше, чем Он отдал жизнь. Мы не отдали. Он отдал жизнь. Аминь. Поэтому нужно дерзновение. Но для этого, когда ты начинаешь воевать, у тебя неверие, у тебя сомнения, у тебя страх, у тебя то-то. Мы должны научиться побеждать. Скажите «Аминь». «Аминь». Понятно? Давайте еще пару примеров. Потому что кому-то что-то где-то стрельнет. Какой-то пример. Давайте возьмем вот Соломона. Помните, Соломона, Соломона помазали? Да. да. Соломон знал Слово Божие? Да это самое, он был благословен. Но когда он стал на царство, так, говорит, Господи, эти сыны сырые сильнее, тут вожди такие, вокруг такие царства, Боже, помоги мне. И он взял слова обетования, так, и это самое, и начал в Духе Святом, так, приносить жертвы. Сколько он жертв принес, кто помнит? Тысячу. Скажите, я, раз... я охотник разделывал, Зверей и все, слушайте, это тяжелая работа. Тысячу жертв принести, это, это надо с ног упасть, или знаю, это большая жертва. И он стоял перед Богом, он стоял перед Господи, вот то я малый отрук, я как не царствовать и все. И скажите, пришел отсюда ответ? Он победил Бога, Бог дал ему, но он победил себя тысячу жертв, так? А у, до Бога, Бог дал ему мудрость. Дал. Давайте еще проведем некоторые примеры. Вот так и мы должны. Все, все обетования, да и аминь. Бог дал нам великие драгоценные обетования, чтобы вы через них сделали сопричастника Божественного естества. Но, повторяю, часто христиане не живут ежедневно, не собирают манну, не читают Слово, не наполняются. А потом, когда вот здесь пусто, и когда приходит, приходит какая-то беда, у них светильник, масла нету в светильнике. Слово Божье это пустота, оно не в Духе Святом. И когда приходишь кодильнице сюда, ходить, а у тебя не кождение, а у тебя ропот, а у тебя неверие, а у тебя сомнения, а у тебя что? Почему? Жезл пустой твой, не расцветший? Почему? Манну не собираешь, слово не читаешь, на молитвы не ходишь. Ты занятый. А потом, когда нужда, приходит рак, приходит беда, приходит то-то, в семье что-то и а -а -а -а! Все орут кричат. Вот почему у меня за десятки лет пасторства, я вот сижу, копаю, вот это рассказываю. Что -то, почему? Потому что все красиво говорят. Говорят, пастор, мы это знаем, мы это знаем. Что-то давай, что-то новое, чудеса творит. Нам нужна церковь. Это, что? это вот, вот. А нет, побежим другому, кто чудеса творит. Слушайте. С Христом остались, и а те, что чудеса Христос творил, все поставляли. А те, которые сказали, иди за мною, иди за мною, иди за мной. Те, которые послушали Слово или сами полюбили, вот те с Ним остались. Скажите аминь. В конечном итоге все определить Слово. Я много чудес видел и рассказывал. И мы видели, У нас, слава Богу, ничто еще из пяти людей. У нас раков больных все живы здоровы. Скажите «Аминь», Аминь. И буду здоровы. Аминь. Но не это главное определить все истина. Потому что даже если кто-то один чудеса творит, не всегда ты с ним будешь бегать. Завтра у тебя нужна какая-то в автобусе или где-то. Что-то тебе нужно там. Аминь. Давайте возьмем, еще какие-то пару примеров проведем. Давайте возьмем Саула. Саул, Саула, так? Саул помазанный был, так? Все в порядке, знал все, помазанный был, так, но когда пришло время, когда пришло время, Бог говорит ему, жди меня, помните? Жди меня. И он ждал, он кадил, Богу ждал, стоял в вере, день, два, три, пять, это все, Господь, что ты предложил, я буду стоять, и все. Но сколько там, шесть дней сказал ждать, да? Кто помнит? Шесть дней. И на шестой день Видит Моисея? Нет, это самое, Самуила нету. Самуила нету. И у него масло кончилось, и молитва закончилась. И он видит, он видит, враги разбегаются, то разбегаются, армия наступает и все. И у него духу не хватило. Не хватило. И он не дождался от Бога ответа. Кадил, кадил, стоял, но он не победил себя. Страхи одолели Его. Неверие одолело, малодушие, сомнения. И он, и он не дождался, развернулся и пошел воевать. Что с ним случилось? Отрубили голову. Вы поняли? Как тема проповеди называется, то помнит. Секрет Победной жизни святых Вот секрет Все, которые не дождались, а побежали без Бога Так? Без Бога Они все проиграли А секрет святых Побеждающий наследует все И что мы первые должны? Победить кого? Себя А я хочу туда, я хочу А страх, а давай схитрим а просто умрите, четыре гвоздя На плоть, так, это на походе И я иду к Богу Второе, кого должны победить? Бога. И чем победить? Его же оружием. Его же духом и его же словом. Ты берешь, говоришь, Бог. А Бог честный, святой. Он обязан ответить на свои слово. Так? Это самое. Ответено. И третье, что мы должны победить? Дьявола. Дьявола. А чем мы победим? Если мы вот здесь получили ответ, тогда мы идем на море, идем на войну, идем... Все, нам все равно. Это вот почему Давид будет, во век будет царем. Почему Давид? Это, друзья, мы так должны каждую проблему решать большую, но и это образ жизни. Почему Давид будет царем во веке Потому что каждое утро он ждал зорки для чего? Пойти, молиться, насытиться Богом. Так же. Днем сколько он раз славил Бога? Семикратно славил Бога. И как Давид засыпал? не дам дремания вежам, сна очам, доколе, не найду места Господу. чтобы ничто не было надо мной, только Бог царствовал. Он моя сила, моя крепость. Понимаете, это не только разовые случаи, это образ жизни. Бывают болезни, бывает все, но когда у тебя образ жизни, ты постоянно в форме, твой жезл расцветший, то тебе все равно, ты идешь, ты помазан надо ты идешь, все трусятся, а снова а ты помазан. Этот пес, Бога не обрезан. Сейчас мы с ним разберемся. Почему? Я в духе, я помазан. У меня образ жизни, у меня молитва, у меня дисциплина. Лучше я людям говорю, лучше, мне люди по семь дней пост, по три дня поста. Я говорю, слушайте, вы начните каждое утро 15 минут регулярной молитвы железобетонной. Каждое утро в Духе Святом. И одну главу с Библии. Вот попробуйте так. Каждый день, и вы обгоните тех, которые по семь дней постятся. Вот попробуйте жить по видению Божьему, которое как Бог видит, чтобы люди жили. Мана червячки на другой день заводятся, правда? Попробуйте, вот по по 15 минут молиться утром. Благослови мужа, жену, благослови жену, благослови то-то, то-то, то-то, отдаю тебе то-то, призываю тебя то-то, без тебя не пойду, пока 15 минут хоть что-нибудь. Начни с 15 минут. И тебе понравится. Начни читать Библию, тебе понравится. Вы знаете, когда спортом занимается, а вот он стал, хочется побегать, хочется что-то сделать. Но когда ты не занимаешься, а тебе говорят, ты ищешь что придумать. Аминь. Итак, Побеждающий наследует все. Если сатана победил жену Самсона, он ее спалил и дом, и семью спалил. Он наследует все. Если мы дадим какое-то место сатане, он победит все. Ты не послушаешь его как-то в вопросе физическом, завалит твое здоровье. В семье неправильно завалит твою семью. Неправильно с чем-то в других вещах завалит тебя. Поэтому с дьяволом радикально должно быть. И помощь у наш Бог и его обетование. Но Адаму дал все сразу, а нам дал в обетование. Предлагаю вот так жить. Предлагаю вам, даю вам духа, предлагаю. Давайте, курите. Работайте в святилище. Работайте за свои семьи. Работайте за церкви, Работайте за служение. Работайте все. Начинайте, приглашайте Бога меня во все. И я приду с вами. Вы недолго будете плакать? Как только я вижу, что это серьезно, не ля ля, -ля а серьезно, все, я сам хочу это больше. Только я хочу, чтобы вы это захотели, чтобы мы пошли. И вы видите, никто не устоит перед вами в не жизни. Это секрет святых, что они ничего не делали без Бога. И Христос говорит, без меня не можете делать. Значит, так написано. Значит, прежде чем выходить, начните с утра молиться. А вечером не дам дремания а мойся. Вот то, что я говорил о священстве. Аминь. Это секрет победы, секрет жизни Давида. Чтобы ты был готов. Даже он, когда он попался, на блуде все, его жезл был помазан. Он цепился в Бога, не отпустил. И победил Бога, Давид. Так или нет? Поэтому вот так рождаются цари и господа. И Христос, я говорю, я царь, Царей или рабов? Царей. царей. И Господь? Господь. Вы кто? Цари. И Господь. Вставайте, царей. Давайте помолимся. Итак, Мария приняла слово и предложила, говорит, да будет мне по слову. Твоему. Аминь. И давайте вот мы возьмем этот секрет и попросим Духа Святого, Дух Святой, научи нас. Так Моисей побеждал, так Давид побеждал. Он приходили враги, он бежал святой и святой, говорит, Господи, что делать? Он говорит, иди в стутовых деревьях и жди шума. Все, когда он получил откровение, это значит Бог пошел со мной. Это значит слава пошла со мной. Это значит я с Богом, и мы с Богом окажем силу. Слоните головы. Дорогая церковь, пожелайте так жить. Пожелайте так. Начните с 15 минут. Вот, я, конечно, это надо больше. Нужно час еще вечером. Начните с 15 минут утром читать слово и молиться, читать слово молиться и молиться в вот список и вот Господи, призывай тебя на работу, на на, на, на жену, на детей, Призывай на мужа, Призывай то-то, призываю то -то, призывай круг. Господи, я предлагаю тебе, чтобы ты был моим Богом, исповедую, хочу, желаю и благословляю, я Господи призываю, вот ты сказал, предложил вот делать вот так вот так, я хлебы предложение приношу тебе по слову твоему благословляю, да благословит Господь тебя, жена, дети, да благословит церковь да благословит страна и бог ждет этих хлебов предложения, бог ждет это предложение сотрудничества бог ждет он у его руки протянуты он святую и святых, и приходил моисей и Бог говорил с крышки ковчега ему и он выходил в святилище где ждали люди ответа что Воды нету, что кушать нечего, что враги. И он приходил и давал ответы. И вы благословлены всяким духовным благословением небесам. Царство дано вам вечное, духовное, совершенное, аминь. И об этом написано в Библии, аминь. Возьмите это предложение Божье, возьмите эти хлебы, читайте эти хлебы, Изучайте эти хлебы и приходите с этими хлебами к Богу. Дай мне то, что ты обещал. Я прошу и веру, и не отступлю. Буду 21 день, 30 дней стоять. Я Это, это мое, я это имею, это в моем сердце. Я для этого родился, я наследник, и я буду головой, а не хвостом. Я буду давать и не брать. Я буду царствовать, аминь. В ранах я исцелен. Дорогие, учитесь этому почерку. Учитесь побеждать, учитесь царствовать. Побеждающий наследует все. Не давайте дремания вежам, не давайте лени, суете, чтобы обладала. Дьявол пришел украсть, убить, погубить. Он подсунет тебе, что хочет. Только б ты не был святом святых. Слушайте, у Давида не меньше царя было дел. Но он семикратно славил. Это был образ его жизни. Поэтому он будет царем во веки, Его нельзя взять. Это образ. И говорит, И я говорю вам, послушайте внимательно. Послушайте внимательно, зачем вам отвешивать то, что не греет, то, что не насыщает? Отвешивать свое трудовое серебро? Зачем? Потом оно уйдет в пустоту. Послушайте внимательно, и я вам дам обещанной милости Давиду. Послушайте внимательно. Примите образ жизни, быть серьезным. Святой из святых, храм, завеса разодралась для того, чтобы мы язычники некогда, далекие люди, которые поклонялись тучам, поклонялись солнцу, чтобы мы сегодня пришли туда по плоти грязные, но в даре праведности и духом питались от царского стола. Это честь, это честь, это честь, это честь. Почтите сына, почтите кровь, Приходите к эту завесу, питайтесь. Пусть это будет образом жизни. Принимайте какие-то решения, но не судите себя, если что-то не получится. А превратите это в видение, достигайте дисциплины в молитве, дисциплины в Слове, дисциплины в служении, дисциплины жить в Духе, а не по плоти. Вырабатывайте привычку, без меня не можете делать ничего. Прежде чем открыть Слово, загляни, святой и святой. Господи, что сказать? Прежде чем что-то ребенку ответит, загляни туда, отче, как его это, эту глупость избавить. И Бог будет давать, и Бог будет давать. И пробьются в сердце потоки, реки, из чрева вашего потекут реки. Отче, я призываю кровь твои потоки воды и твою глазную мазь. Я призываю Дух премудрости откровений прошу, открой глаза, какое могущество у каждого, в каждом человеке, Бог в каждом человеке, Дух Божий в каждом человеке. Аминь. Небеса открыты над каждым человеком. Могущество, полнота божества, царство внутри каждого человека, все ответы внутри, в сердце и в уста. Благословляю веровать Благословляю быть дисциплинированным Благословляю молиться Благословляю читать слово Благословляю и предаю благодати Божией Господи, отдаемся в руки Твои Как Мария говорила Да будет нам по слову Твоему Вот мы это поколение Живем при лицем Твоем Научи нас Боже, И мы воздадим славу Тебе Аминь Прославьте Бога Аллилуйя! Слава, слава, слава, слава Богу! Аминь!